Всем привет. Это видео является инструкцией по скальпированию процессоров сокета 2066. Те кто смотрел мое видео со скальпированием процессора i 7 k могут задаться вопросом, а зачем еще одно похожее видео, ведь скальпирование для всех процессоров одинаковое. И вот здесь они будут не правы. Процесс скальпирования процессоров сокета 2066 от 1151 имеет три значительных отличия. Первое отличие состоит в том, что эти процессоры можно скальпировать только специальным инструментом. Так как вариант с лезвием не сработает, эти процессоры имеют двухуровневую процессорную подложку, каждая из которых приклеивается к теплораспределительной крышке герметиком. И если у вас получится отрезать крышку от нижнего уровня подложки, то никак не получится это сделать с верхним уровнем так как извращаясь и подсовывая лезвие под второй уровень, вы просто повредите подложку и сколите SMD элементы. Скальпирование тисками тоже не вариант, так как силу смещения крышки нужно прикладывать строго параллельно плоскости процессора, а сам сдвиг крышки должен быть минимальным, чтобы не сколоть SMD элементы и RFID метку. Итак, берем инструмент и помещаем в него процессор. И вот здесь еще одно отличие. Процессорную крышку нужно сдвигать строго только в одном направлении, чтобы избежать сколов распаянных элементов на процессоре. Делюсь с вами одним лайфхаком. Чтобы точно знать границы площадки, на которую нужно нанести жидкий металл, нужно перед полной очисткой крышки от термопасты сделать маленькие насечки, аналогичные следу процессора на крышке. После скальпирования процессора очищаем крышку и процессор от герметика, соблюдая максимальную осторожность. После очистки нам необходимо исключить попадание жидкого металла на SMD элементы, для этого я использую самый обычный лак для ногтей, рекомендую делать два слоя. Если же вы не используете жидкий металл, а просто меняете интелловскую пасту на более качественную, то покрывать лаком SMD элементы не нужно, но лично я не вижу смысла в замене пасты на пасту, только на жидкий металл. После высыхания лака обезжириваем поверхность, а затем клеим ленту или скотч на процессор, чтобы во время нанесения жидкого металла он оставался только на кристалле. Затем проделываем аналогичные действия с теплораспределительной крышкой, во время которых нам и помогут насечки которые мы сделали ранее. Последний этап это нанесение герметика на процессорную подложку или на края крышки и последующая ее фиксация на процессоре. Я настоятельно рекомендую приклеивать крышку герметиком, а не вставлять процессор в сокет без ее фиксации. А если приклеивать крышку, то делать это нужно высокотемпературным герметиком, а не суперклеем. В результате замены интелловской пасты на жуткий металл, я получил изменение температур в стресс-тесте AIDA64 в среднем на 24 градуса. А максимальные температуры самых горячих ядер снизились на 25 градусов. Я никого не заставляю бежать и скальпировать свои процессоры, так как скальпирование это автоматическая потеря гарантии. Но если вы решитесь на это, то я уверен вы останетесь довольны результатом, если все будете делать как я в этом видео. На этом у меня все. Надеюсь это видео было вам полезным.